И я Бабыкин Александр Владимирович, 1995 года рождения, воинская часть 08275, диссоцирующая в поселке Печенга Мурманскую область. Прохожу службу в реактивном дивизионе первой реактивной батареи по специальности водитель, заряжающий БМ-21 крат. В первых числах февраля мы выдвинулись военным эшелоном в город Курск, предварительно для прохождение э, учений по прибытию в город Курс был разбит лагерь, где в течение 20 дней мы э, были занятия. После чего сказали, что учение закончено, отправляемся в город Белгород. С города Белгорода военным мы должны были вернуться. По прибытию в город Белгород сказали, что учения продолжаются и выдвинулись в сторону границы Украины. Э, был, была вывеска села Новая Александровка. Там наша колонна пересекла границу. После того, как мы пересекли границу, нас обстреляли. Вся колонна замерла, и люди начали. людей хватило паника, они поняли, куда попали, и начали пытаться идти назад. Вышел человек с бронированного УАЗика, не по военной форме, и сказал, что все подвинутся назад, получат очередь в спину. А те, кто выжил, сядут на 25 лет. После этого колонна двинулась вперед. Уже на территории Украины колонна перемещалась и, и из одной точки в другую. Ближе к ночи колонна двинулась положительно в сторону города Харькова. Там она была уничтожена. полностью, Частично или полностью, я, я не могу ответить. Моя машина была уничтожена, впереди идущая машина была уничтожена. И сзади идущий КамАЗ был уничтожен. После чего я... Э, скитался на территории некого комплекса, совершенно с которым нас уничтожили. Оттуда лесом я вышел на пост, который меня задержал. Что ты хочешь с своим Товарищи, то, куда вас посылают, это смерть. Уедете не на учение, уедете не освобождать, уедете едете именно погибнуть. Все, что говорят ваши командиры – ложь. Значит, что сюда вы едете, как террористы. Вы едете уничтожать мирное население. Женщин, детей, стариков. Вся наша артиллерия, она работает не, не по врагу, не по военным частям. Она уничтожает инфраструктуру города. Уничтожает людей. То, что мы должны защищать – мы уничтожаем, Мы не солдат, вы террористы, всеми возможными способами, увольняйтесь, прячетесь. я не знаю каким способом, сломайте руку себе, ногу, но не езжайте на территорию этого государства, вы не несете никакую миротворческую миссию, вы уничтожители. Вы пытаетесь уничтожить мирное население, но в итоге погибнете сами, при этом забрав частичку этого города.